Этот фильм о новой генерации автоматических трансмиссий, которые используются в полноприводных автомобилях. Трансмиссия V4A51 впервые объединила технологию полноприводных автомобилей с новой системой контроля INVEX-2, известной по трансмиссиям серии F4A4, применяемых на легковых автомобилях. Этот фильм расскажет о некоторых основных возможностях, но в большей части он о порядке разборки и сборки таких коробок. Для вашего удобства фильм разбит на несколько частей. Основное расположение элементов, порядок разборки, предосторожность, дефектовка деталей, блок клапанов, порядок сборки. Рычаг переключения передач имеет 7 положений и, как на Wagon предусмотрен механизм блокировки рычага в зависимости от положения ключа зажигания и педали тормоза. При выборе режима 4L появились новые функции. Скорость вращения двигателя ограничена до половиной оборотов на третьей и 4-й передачи для предотвращения перегрева жидкости и движении в неблагоприятных условиях. Кнопка AT-MOD обеспечивает режим HOLD, благодаря чему автомобиль может трогаться со второй передачи. Кроме этого, меняется характеристики переключения передач, что облегчает трогание, например, на заснеженной дороге. Если в управления обнаруживается ошибка, лампочка индикатора нейтральной передачи на щитке приборов будет мигать. Одновременно блок управления перейдет в аварийный режим работы. В зависимости от сложности и неисправности, возможны два аварийных режима. Третья передача в положении рычага в драйв или в положении 4. Вторая передача в положении L или в положении 2. В случае более сложной неисправности будет постоянно включена только третья передача. Задняя и нейтральная также возможны в любом случае. Так же, как и в трансмиссиях F4-A4, и с помощью mu 2 можно считать коды неисправности, произвести запись в режиме Drive Recorder и активировать исполнительный механизм. Режим актуатора включает команду на отмену контроля Invex, что необходимо для проверки характеристик приключения передач. Invex 2 перестает работать после первого подтверждения команды Cancel. Хотя на экране снова появится вопрос о необходимости отмены. Как задействовать опять? Отмена будет действовать до тех пор, пока зажигание не будет выключено и включено снова. Есть также очень понятная для водителя сигнальная лампа температуры жидкости в коробке передач. Для предотвращения ненужного поиска неисправности запомните, что характеристика переключения передач и блокировки трансформатора изменяется еще до загорания контрольной лампы. Интервал смены жидкости составляет 90 тысяч километров или 54 тысячи миль, а в случае жестких слоев эксплуатации 45 тысяч километров или 27 тысяч миль. Масляный фильтр не заменяется при периодическом обслуживании. Давление жидкости может быть проверено на каждом сцеплении или тормозе в отдельности. Инструменты процедуры такие же для других автоматических трансмиссий. В случае необходимости давление в линии может быть отрегулировано с помощью регулировочного винта после снятия картера. Вместе с новой трансмиссией был введен новый специальный инструмент. МБ 991 632, МБ 991 530 и МБ 991 629. Сначала отсоедините раздаточную коробку, которая точно такая же, как и использовавшаяся до сих пор. Следующим оцените корпус переходника. Внутри этого корпуса находится механизм паркинга. Снимите стопорное кольцо и с помощью съемника шестерню паркинга. Ввиду того, что для нее используется горячая посадка, шестерня должна быть нагрета до 160-180 градусов при дальнейшей установке. Затем отсоедините все наружные детали. Рычаг управления, датчик выбора передач, а также датчики скорости вращения входного и выходного валов. Открутите крепежные болты и снимите масляный поддон, используя специальный инструмент МД 998 127. Будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхности прилегания. Поднимите коробку, чтобы отделить ее от масляного поддона. Для предотвращения попадания грязи внутрь коробки никогда не переворачивайте ее вверх поддоном до того, как снимите его. Снимите масляный фильтр. Оцените датчик температуры жидкости и фиксирующую пружину. Затем оцените разъемы проводки. Для того, чтобы снять блок лопанов, необходимо выкрутить только болты золотистого цвета. Не забудьте уплотнительные кольца. Теперь выньте два масляных уплотнителя и сеточный фильтр. Выньте поршни всех гидроаккумуляторов с уплотнительными кольцами и пружинами. Следующим шагом необходимо снять механизм паркинга. Удалите пружинный штифт и обычный штифт. Затем выньте вал и шток с роликом привода механизма паркинга. После снятия картера, гидротрансформатора и болтов крепления масляного насоса, с помощью специального инструмента mb 998 333 выдавите наружу насос. При дальнейшей разборке трансмиссии, вы можете заметить, что кольца упорных подшипников, сами подшипники и стопорные кольца, имеют различную форму и толщину. Дефектовка и последующая сборка будет легче для вас, если вы запомните их правильную установку, и если вы будете использовать таблицу установки этих деталей из руководства по ремонту. Удалите упорное кольцо номер один и упорный подшипник номер два. Выньте реверс и овердрайв клатч, а затем подшипник номер три. Затем выньте корпус Overdrive Clutch, упорный подшипник номер 4 и солнечное колесо планетарного механизма Overdrive. После того, как вы снимете стопорное кольцо, вы сможете вынуть поршень механизма Second Break и обратную пружину. Теперь выньте нажимную пластину, фрикционные диски и пластины механизма Second Break вместе с наружным колесом планетарного механизма Overdrive, а также подшипник номер 7. После снятия следующего стопорного кольца вы сможете вынуть так называемую реакционную пластину вместе с одной фрикционной пластиной механизма Love Reverse Break. Снимите следующее стопорное кольцо. И затем остальные фрикционные пластины и диски, а также нажимную пластину. В завершение выньте волнистую пружину кольцо. Выньте следующее стопорное кольцо и центральную опору. Таким образом, вы сможете вынуть фланец выходного вала с упорным кольцом и подшипником. Так же легко, как были вынуты центральные опоры и фланец выходного вала, могут быть вынуты ступицы с механизмом Under Drive Clutch и выходной вал со своими упорными подшипниками. В заключение снимите опору выходного вала. Так как автоматическая трансмиссия является высокопрецензионным компонентом, работать с ней необходимо аккуратно и держать все в чистоте. Поэтому никогда не используйте повторно прокладки, уплотнительные кольца и сальники. Всегда заменяйте их новыми. Никогда не используйте другую смазку, кроме как белый или голубой вазелин. Смазывайте жидкостью для автоматических трансмиссий трущиеся элементы и скользящие детали перед установкой. Погрузите фрикционные диски в жидкость для автоматических трансмиссий как минимум на 2 часа перед тем, как устанавливать их. Никогда не смазывайте герметиком или склеивающим веществом прокладки. Если заменяете втулки, заменяйте их вместе с тем элементом, в котором они стоят. При работе делайте все непосредственно руками или используйте синтетическую ткань. Никогда не пользуйтесь веточью из хлопковой ткани. Когда необходимо, пользуйтесь нейлоновой тканью или бумажными салфетками. Не используйте старые тряпки. И последнее, но не менее важное. Не забывайте промывать радиатор охлаждения и гидротрансформатор. Заменяйте их, если необходимо.